Небольшая зарисовка, а теперь встречаем основатель бизнеса Ярослав Шестопалов! Да, да. Раз. Здравствуйте. Давайте в двух словах, как все действительно начиналось. Я уже неоднократно это рассказывал. Все начиналось очень-очень просто. То есть был бизнес линейный. Никогда не было, не был сетевой. Раз. Никогда не был в сетевом бизнесе, но так как линейный бизнес был... Раз. Так как линейный бизнес был... Микрофон. Так как линейный бизнес абсолютно нормально, в принципе, развивался до определенного момента, весь бизнес всегда развивается у нас по волне, грубо говоря, да. Есть у кого-то бывают определенные взлеты, потом бывают падения. И все это связано с определенными факторами. То есть что-то связано с кризисом, что-то в перемене бизнеса. То есть у многих, допустим, кто работает с бюджетом, зачастую складывается, когда меняется, допустим, администрация города, области, происходит определенное падение. Потому что фактически меняется команда. В определенный момент, когда сменилась команда в определенной организации фармацевтической, Пришли определенные проблемы. Начали думать о том, как, скажем так, чем заняться таким, чтобы сделать так, чтобы бизнес ну, рос без особо, грубо говоря, там каких-то мешающих факторов. Вот. В итоге пришли к, приложению, к тому, что надо вот сделать что-то. Ну, Сели, посмотрели. Пришли к тому, что это должно быть приложение изначально по вызову такси. После чего э, мы не просто там вот смотрели на это так, а давайте сделаем приложение, давайте сделаем. Мы обратились э, в кафедру экономики МГТУ, и кафедра экономики МГТУ нам писала ну, почти три месяца подробный бизнес-план приложения. Э, мы поехали по, скажем так, инстанциям обратились э, в департамент ГИБДД области Магнитогорска, мы обратились э, в департамент МВД, мы обратились э, в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Челябинской области. Мы обратились к уполномоченному э, представителю президента в Уральском федеральном округе, то есть у нас есть все письма, подтверждающие то, что мы это делали, и нас они полностью все поддержали. Но в любом случае, то есть после приезда в Москву, когда мы уже были готовы, грубо говоря, запустить это все, в Москве крупная консалтинговая группа посчитала нам, во что нам выйдет продвижение этого приложения по, только по Российской Федерации. Вот. Сумма была очень-очень большая, если не ошибаюсь, кажется, 22 миллиона долларов. Так возникла идея изначально, ну почему бы не задействовать самый, скажем так, продвижной способ реализации – это МЛМ. <плес> вот, когда приехали опять в Москву, то есть опять поехал в Москву, начал встречаться с разными компаниями, которые занимаются бэк-офисом, и... В одной компании нас там вообще восприняли на ура и сказали, что прям молодцы, супер. Ну, всегда такие моменты настораживают, когда тебе говорят, ты прям, хотя ты первый раз там, первый шаг еще даже не сделал, а тебе говорят, ты уже молодец, ну бред. Потом в итоге мы вышли на специалистов, на ООО «Райтес», которая сейчас сопровождает и разработала бэк-офис. Вот, и я очень благодарен ребятам. А потом, когда мы это все сделали, я поехал по стране и начал встречаться, в интернете брал адреса и телефоны, но не адреса, а телефоны лидеров, и поехал там по знакомым, что-то там, поехал встречаться с лидерами МЛМ. И большинство, тут в зале даже есть люди, Рефит, да-да-да, вы, мы, он один из первых, с кем мы встречались и кто поверил в нас. Вот. Мы поехали по стране, то есть Екатеринбург, э, Москва, Санкт-Петербург, многие города, где встречались и лидерам объясняли выгоду, логику. Но э, все сводилось к тому, что все отмахивались. там, а, ну Доходило до того, что э, был момент, когда в Москве разговаривали с, с одним из лидеров. И он тоже не хотел слушать. Я говорю, ну давай так, давай тысячу евро положу на стол. Если говорю, ты слышал что-нибудь подобное или видел, забери просто тысячу евро. Вот. В итоге долгие поиски. И э, наши специалисты, то есть вот которые разрабатывали бэк-офис, это ОО «Райтес», знакомят меня с Александром и Сергеем Семеновыми. То есть изначально с Сергеем. Семеновыми, Семеновым. И э, мы э, встречаемся в Москве в гостинице. И у нас встреча, когда Сергей с тобой произошла? Это когда было? В марте месяце. То есть в марте месяце мы встречаемся, разговариваем. Сергей э, узнал о нашей идее тоже вот от ОО «Райтес». В итоге я объясняю ему всю логику на что мне, допустим, Сергей меня там по многим... Но я не сетевик, я не, допустим... Я очень благодарен Сергею и Саше за их вклад, за то, что они так изменили, скажем так, и маркетинг, и все. В итоге мы встречаемся в следующий раз уже в Казани С Сергеем, обговариваем все детали. Вот. И мне нужно было лететь... Санкт-Петербург, там по своим вопросам, по делам, потому что вопрос решался как раз по патентованию, там по всем вопросам. И Сергей мне предлагает встретиться с Сашей. Встречаемся с Сашей, ну а дальше все. Понеслось у нас э, есть, мы постараемся, может быть, завтра. Саша, у меня есть все фотографии, те, когда мы начинали, когда ты первый раз приехал на встречу, и когда вот все началось, Маша, когда было первый раз, мы только с ней познакомились. Постараемся сделать слайды, постараемся это все показать, чтобы всем было понятно, как это все. А потом были такие бешеные 10 дней в перелетах. То есть был Санкт-Петербург, потом была Москва, потом был Сочи. То есть, а потом все вот то, что вот сейчас вы наблюдаете, это вот, скажем так, плод работы вот тех 10 дней. Сейчас я представляю вам Сергея Семенова. Вот.